Встречаем! А за основу нашего музыкального и домашнего здания мы взяли бессмертное произведение центра Волкова «Волшебник изумрудного города». Так что, я учу я текст, не знаю, что за место, то просто я я подойду к тебе, просто скажу нагло привет, если чё, я Элит. Не... Кстати, Лев, я же по гороскопу тоже Лев, так сказать, братан. Не-не-не, я по гороскопу, козерог. Ты какого года? 95-го. Так ты чё, гербераторный? А ты ч жожь холодильник? Вообще-то я железный дровосек. Ты ч, из этих? Нет, сейчас расскажу. В моем сердце только сквозь нее видна луну. Но я вот-вот ее заткну, когда схожу к волшебнику. Я люблю только магниты. Шаришь, их так тянет ко мне. И ты выбери тот город, что сейчас висит на мне. Москва? Питер, Анапа, в Буглиме кто был? Ладно, друзья, скоро темнеет, нам нужно подрабляться к волшебнику. Подождите, кого-то не хватает? А где чучело? Эх, масленица, сынная, Молодежь стол, мяная, Эх, чучело, чучело. Тем временем замки волшебного королевства. привет! Ну-ка, упрыгай отсюда! <звы> Аля, да? Да, да, покупаю, да. 20 килограмм, да, как обещаю, Ага, да. Что? Подождите, у меня вторая линия. <звы> так, на чем я остановился? А, ага, понятно, да Все, до свидания. Так, ч надо? Я трусливый лев, мне нужна храбрость. Так. Ну вот тебе паспорт Рамзана Кадырова» Спасибо. <плёк> <плёк> Волшебник, у меня нет сердца. <плёк> так. Ну у меня кое-что тебе есть. А теперь еще раз. У меня нет сердца. Ну, вот так и работает. Жить легче будет. Ух, ты кто? Эли. Эль Тар? Нет. Эль Нур? Нет. Эль Мир? Нет, Эли. Ты что, баба, что ли? В смысле, баба? Так, стоп, узнай номер. И о чем получается, баба? Артур... Понимаешь, этот сказка помогает нам разобраться в себе. Вот мне она помогла стать чуточку увереннее. То, что Рифат решат, Ришат похожи, это не значит, что у них общий интерес. — А я что, получается? бабы что ли? — Все заканчиваем! Нашим музыкальным домашним заданием, друзья, где бы вы ни были, мы всегда найдете свой путь. Мы нашли свой. Именно поэтому мы здесь. Команда Квентайло. Играем ради кайфа.